Виктор Гюго Месяц май до краев полон зовом цветов Месяц май до краев полон зовом цветов, Поспешим и души переменим покров, Меж полей и лесов у волшебных теней, Под огромной луной, сном объятой морей, На тропинке Приветший к дороге большой, С горизонтом безбрежным, как воздух весной, С горизонтом, который небесной конвой Обрамляет весни радостный и живой. Поспешим, и тогда лик застенчивых звезд, Ясный и на земле через столько завес, И деревья, что благоуханием слышны, И в полуденный зной поцелуй тишины, Тень и солнце, листва и набеги волны, и сиянье природы, чьи силы юны, Как двойное соцветье, украсить велят Красотою чело и сердечностью взгляд.